«Не останавливайтесь на кресте». Звучит соблазнительно, не так ли? Мы каждый раз слышим, что крест Голгофы – это то место, где мы черпаем силу, энергию, где мы пропитываемся Божьей любовью. Как мы можем оставить это место? Это означало бы лишиться нашей мотивации. Это означало бы перейти в состояние духовного сна. Лишиться всего. Нет, я вас не призываю уходить в какое-то другое место. Мой призыв – посмотреть дальше, за крест, в будущее. Смотреть на страдания Христа, на Его подвиг, на Его мучение ради нас – это видеть только половину любви. Я скажу, что мы многое теряем. Мы не до конца наполняемся Божьей любовью, и как следствие у нас меньше мотивации и меньше любви. Мы меньше любим других. Для того, чтобы мы увидели полноту Божьей любви, давайте сначала ответим на вопрос – Какова была цель смерти Иисуса Христа на кресте? Согласно Ефесянам, 2 глава, цель была следующей. Иисус примирил нас с Богом. Он убил вражду или преграду греха. Каждый человек может получить примирение с Богом через жертву Иисуса Христа. Мы это прекрасно понимаем. На этом можно долго размышлять и долго восхищаться. Но а что дальше? Главный вопрос, на который я хочу, чтобы мы с вами сегодня ответили, что Дальше. Бог нас простил. А теперь что? Знаете, я думаю об этом и прихожу к разным размышлениям. Ведь Бог мог бы оставить нас в подвешенном состоянии. В состоянии, где мы не испытывали бы боли и вместе с тем не испытывали бы радости. Бог мог бы оставить все так, как есть. Возможно, мы бы жили вечно, не испытывали бы ужасы ада, но не были бы уже в таких близких отношениях с Богом. Мы могли бы остаться рабами, исполняющими желания своего господина. Вариантов на самом деле очень много, но в конце концов Бог решил по-другому. Это то, что меня приводит в удивление и восторг. Раб, друг, брат. Раб, друг, брат. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Иисус назвал нас друзьями. А после воскресения что сказал Иисус? Говорит Иисус, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу. Но иди к братьям моим и скажи им, «Воскажу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Подождите. Сначала рабы, потом друзья, а потом братья. Первые два состояния,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 Есть разница между тем, что Бог не вменил тебе греха за твои преступления и прегрешения и быть родственником Богу. Разница огромная. Вот почему я сказал вначале, что нам нужно смотреть не только на крест, но и за крест. Смотреть на последствия этого креста. Это приводит меня в еще больше удивление. Проблема, возможно, нашего понимания смерти Христа на Голгофе в том, что мы думаем, это должно быть так. Иисус умер на кресте, чтобы мы стали детьми Божьими. Но это не совсем так. Почему Иисус должен разделять с нами свое наследство? Ты достоин вечной славы? Достоин судить ангелов? Этот мир? Почему Божья благодать воспринимается как что-то должное? Будто бы Бог именно это и должен был сделать. Мы иногда выглядим как те девять исцеленных прокаженных, которые получили исцеление от Христа, но не вернулись поблагодарить Его. Бог хочет, чтобы мы постоянно размышляли. Библия призывает нас, чтобы мы думали о горнем, о небесном, о том великом наследии, которое Бог приготовил всем нам. Это не заслуженно. Это не по вашим делам и не по моим делам. Это по Божьей благодати и милости. Божьего вам благословений в размышлениях о Боге, a evo i e evolvi. evolvii.